Премьера песни. Да, кстати, я не сказал, что в этих песнях, которые я сегодня буду исполнять, вся музыка моя, а стихи написал мой друг из Москвы, замечательный русский поэт Игорь Гревцев. Так что ему тоже огромное спасибо. Вот сегодня мы удостоились великой милости побывать рядом у Раки, святого императора. Я говорю святого, потому что для меня, простого человека, его подвиг очевиден мученический. И вообще у нас, конечно, в России давным-давно должен быть собор русских царей. А в связи с тем, что главный догмат церковный о царской власти был в 40-х годах аннулирован, вот мы и так пока живем. Но надеемся, что... Все наши великие князья, святые и цари обретут достойное церковное прославление. И вот песня именно об этом. Вот сколько нас здесь присутствует, у каждого свои чувства сердечные, свои мысли, свои молитвы. Каждый по-своему чувствует императора Павла Петровича. Об этом эта песня называется «Ураки». Царя Павла Первого. Это премьера. Ураки, царя Павла Первого стоишь на. roll. И стань. Русских царей, гробы, ковчег. На границе миров, меж тяготами трехмерного.